Покупали в кью Центре а, пылесос и вообще просто не ожидали, что получим вот такой большущий телевизор, просто вообще огонь. Сегодня с утра мне позвонили, у меня просто челюсть отвалилась, я думаю, мне шутят, просто шутят. На самом деле, вообще, я просто вам так благодарна, так неожиданно. Я... Всем спасибо, я очень рада.